Бытует такой миф, либо такая, да, легенда, что пикапер тот, кто соблазняет девушку и потом исчезает после секса. А в этом видео, да, я хотел бы рассказать немножко о правилах экологичности пикаперов, либо о правилах экологии в соблазнении. Да, есть те, кто после секса исчезает и пропадает. И это, ну, заслуга не только самих пикаперов, но еще и девушек, да, потому что секс может быть нехороший, секс может быть неудачный, девушка может выносить мозги и сам... В общем, само общение для такого соблазнительства с этой девушкой не стоит дальнейшего ну, там, продолжения и возможности получения еще секса. Но в целом есть так называемый кодекс экологии пикапера, и в этом видео я хочу тебе дать 7 правил того, как быть тем самым экологичным парнем, про которого не говорят, что он пикапер, который пропадает после секса. Итак. Первое правило экологичного нашего кодекса — это не соблазнять замужних женщин. Да, благодаря техникам, благодаря внутреннему состоянию, благодаря разогнанности ты сможешь соблазнить практически любую женщину. Но соблюдая этот кодекс, ты прежде всего следишь за своей внутренней чистотой и экологией. Поэтому не соблазняй замужних, выбирай тех, кто сейчас свободен. Таких, поверь мне, очень и очень много. Второе правило — не навреди. У тебя есть инструментарии, чтобы влияет на подсознание девушки на ее систему ценностей, на ее отношение к жизни и к мужчинам в целом поэтому не используй такие супертехники чтобы не сделать жизнь девушки невыносимой, либо очень-очень неприятной. Третье правило. Не влюбляй в себя девушку если ты не хочешь с ней отношений. Поверь есть техники, которые позволяют вот эту, так сказать, искру, которая должна возникнуть, она может возникать по твоему желанию и у меня есть даже отдельный тренинг, который называется Мастер влюбления. Кстати, ссылочку на регистрацию на этот курс, я оставил внизу под этим видео. Можешь перейти и получить всю необходимую тебе информацию. Так вот, кодекс говорит о том, что не нужно влюблять в себя тех девушек, которые тебе не интересны. Просто получить секс это одно, но влюблять, когда девушка к тебе привязывается сильно эмоционально и будет страдать, этого мы не делаем. Четвертое правило экологии не соблазняет токсичных женщин. Если ты видишь, что она токсичная, что она проблемная женщина, поверь, она может тебе только сильнее навредить. Кстати, я недавно записывал ролик про токсичных женщин, и вот здесь. Ты можешь его найти и посмотреть, чтобы понять, какая это женщина токсичная. Пятое правило. Поддерживай какое-то время связь с девушкой сразу же после секса. Но не имеется в виду в этот же день, хотя этот день тоже. А пообщайся с ней еще некоторое время, ну хотя бы несколько недель. не обязательно занимаясь с ней сексом. Это позволит девушке не почувствовать себя шлюхой. Правило номер шесть. Не обещай того, чего ты не собираешься, либо не можешь выполнить. Я сейчас про время, про ресурсы и про отношения. И седьмое правило – не соблазняй девственниц, если ты не хочешь с ними начинать отношения. Для многих девочек лишение девственности – это очень серьезный и важный жизненный шаг. А просто соблазнив ее и пропав, ну, ты нанесешь ей очень сильную психологическую травму. Поэтому вот эти семь правил они позволят тебе быть достаточно хорошим соблазнителем, и твоя экологичность будет на высоком уровне. А на сегодня все. Увидимся!